Успей купить дешевле в ЖК Лукоморья в Мацесте. Всем привет. Это я прогуливаюсь по крыше жилого комплекса Лукоморья, который находится в Мацесте. Сейчас покажу вам видовые квартиры от застройщика, квартиру по акции и одну очень интересную перепродажу. Вот такие виды открываются с крыши жилого комплекса Лукоморья. Тихое и очень зеленое местечко. Вот так выглядит сам дом под ним двухуровневая парковка здесь будет мангальная зона зона отдыха и так далее статус квартира все коммуникации центральные горячая вода и отопление от электричества автобусная остановка рядом с домом там же всевозможные магазинчики до набережной речки мацеста около 800 метров здесь же сельскохозяйственный рынок. И вот так сегодня выглядит набережная речки Мацеста. Тут есть зоны отдыха, можно позаниматься спортом, половить рыбу. И вот эта дорожка приведет вас на тропу Теренкур, тропу здоровья, там же ближайший пляж, дорога займет около двух километров. Территория закрытая. Примерно вот так это все будет выглядеть. Ну а мы двигаемся дальше. Полным ходом идет благоустройство территории. Сажают туи, пальмы, кладут брусчаточку. Начали монтировать детскую и спортивную площадку. Уже устанавливают лифты, лежит на полу плитка, развили коммуникации, стены отштукатурены, стоят двери. Это планировка в 30 30,3 квадратных метра, ну, смотрите, такая правильная однушка, она по 159 тысяч, мое предложение будет куда интереснее, поэтому обязательно досмотрите видео до конца, квартира будет угловая которая хорошо планируется, тоже с достойным видом из окон. Вот эта квартира по акции, 45,4 общая площадь, как видите, три окна, поэтому можно спланировать полноценную двушечку или в просторную полуторку. Совмещенный санузел, кухонная зона с выходом на балкон, Хороший вид, летом все будет утопать в зелени, и такая же только зеркальная, она уже с видом на море и соответственно горы. И вот она, идеальная планировка 36,6, общая площадь, угловая, можно спланировать в мини-двушку или в хорошенькую полуторку. Это первая спальня с видом на детскую и спортивную площадку, на лес. И вот эту площадь можно разделить на две. То есть на еще одну спальню и на небольшую кухню. Или оставить просторный Полуторкой. Это кухонная зона. Давайте вот так еще покажу. С выходом на балкон. Летом все будет в зелени. Будут петь птички. В общем, классная квартира. Она по 140 за квадрат. Возможен разумный торг, поэтому успейте купить дешевле. Документы на жилой комплекс Лукоморье будут получены, скорее всего, в конце января. Соответственно, ценник вырастет, поэтому успейте купить дешевле. Готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также рекомендую подписаться в Инстаграм, там очень много вторичек. И не забывайте поставить лайк. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.